Здравствуйте! Мы продолжаем знакомиться с методами решения задач по теоретической механике, рассматривая задания из вот этого сборника по теоретической механике Яблонского соавторами. Сегодня мы приступим к изучению задачи D13 из раздела «Динамика механической системы». Будем рассматривать ударные взаимодействия тел. Исследование соударений твердых. Тел. Давайте вспомним сразу, что мы знаем об ударе. То есть, приступая к решению задачи D13. Давайте разберемся, что вот нам дано. Ну, мы прочтем это, что нам требуется найти. Ну, а сейчас мы просто вспомним. Из чего же мы будем строить мост между этими двумя берегами? То есть решение, в решении, что мы будем использовать? Естественно, мы будем использовать наши знания о таком явлении, как удар. Давайте мы вспомним что у нас имеется в этом случае. Итак, у нас имеется в этом случае как минимум как говорят, два тела. Вот раз тело, вот два тела. Первое тело и второе. Вот они соударяются. Вот это центр масс С1, вот это центр масс С2. Давайте вспомним, что у нас происходит. Я не буду рисовать по идее. Они вот, понятно, да, вот столкнулись вот в этом месте, точка контакта, произошел удар Значит, какие у нас интересуют здесь? В точке контакта мы проводим касательную и проводим нормаль к ней. Вот эти направления нам очень важны. Итак, какие же бывают удары? Вот если это нормаль, NN, проходит через центры масс обоих тел, то есть NN принадлежит прямой C1 и NN, точнее точка C. лучше было конечно, C1 принадлежит NN с2, то такой удар называется, соответственно, центральным ударом. Если нет, то, соответственно, это не центральный удар. Ну и еще одна часть, это скорости. То есть, если скорости тел в момент соударения, вот эта скорость v 1 а это скорость тела, V2. Я не буду их рисовать в точке контакта, вот приложенным к центру модовости. Если скорости тела лежат на нормале, то есть v1 и v2 вектора, они параллельны наверное, то такой удар называется прямым ударом. Прямой удар. Если нет, то если нет, то косой удар, соответственно. Здесь, соответственно, не центральные. Итак, вот такие виды ударов мы рассматриваем. Вот так они определяются с помощью вот этих э, понятий. центра масс, касательная в точке контакта, но ну, точка контакта тел при ударе и нормаль. Вот такие удары мы рассматриваем. Во время удара происходит, что в действии ударных возникают ударные силы. Они очень сложно меняются в динамике, очень Тяжело рассматривать их, поэтому чаще всего вводят какую-то что? Среднюю ударную силу, усредненную в среднее во время удара. И рассматривают какой-то промежуток дельта -т удара. Дельта-т удара и чаще всего заменяют вместо силы. Мы рассматриваем сразу уже, что вот такое произведение. То есть импульс силы. Давайте обозначим это с импульс ударной силы S. Ударная законы, соответственно, динамики. Давайте мы запишем, например, общие законы, интегральные законы динамики, выглядят вот так. Изменение импульса системы во время удара является, что сумма всех ударных равно сумме импульса всех ударных сил ударных. Изменение момента импульса относительно какой-то точки равно сумме моментов всех ударных импульсов относительно этой же точки изменение кинетической энергии равно сумме работ всех сил плюс э, потерянные энергии, энергию то есть энергию потерянную при энергию потерь при ударе Вот так выглядят у нас. Э, здесь речь идет, о, извиняюсь, о внешних силах Е, которые действуют во время удара. Ну, для каждого тела рассматриваем, в данном случае второе будет внешним, источником внешней силы. Далее, какие гипотезы мы применяем и какие еще вспомним про. Э, Термины и формулы, связанные с ударом. Давайте. Итак, вот э, два тела соударяются. Я повторяю, не буду их рисовать э, в контакте, чтобы мы было. Вот первое тело, у него скорость направлена, например, как-то так. Это положение, значит, нормали. Вот у второго тела в момент соударения скорость была направлена как-то так. То есть обозначим скорости V1, соответственно, и V2 до удара и теперь после удара они точно так же разлетаются вот это положение нормали они разлетаются то есть у этого тела например скорость стала обозначим v1 после удара большое из этого соответственно стала например вот такая там v2 большое Давайте обозначим их составляющие по проекцию на нормаль, то есть обозначим U1 нормальная, соответственно, здесь будет U2 нормальная, здесь все то же самое, но большое U1n, и здесь, соответственно, вот как-то так, это будет U2n. Ньютон высказал гипотезу, что вот такое отношение, то есть модуль разностей, нормальных составляющих после удара к модулю этой же разницы до удара называется коэффициентом восстановления. Он э, может быть каким? В пределах от нуля до единицы. Это у нас абсолютно неупругий удар, когда этот коэффициент восстановления равен нулю. Это у нас абсолютно упругий удар. Коэффициент восстановления является важной с точки зрения теории удара величиной. В частности, теорема Карно о потере энергии. Карно о потере энергии во время удара. Формулируется таким образом. Во время удара кинетическая энергия испытывает э, вот такое изменение энергии. То есть уменьшается энергия, о чем говорит знак минус. У каждого, э, мы пишем для одного соударяющегося тела. То есть мы рассматриваем удар, пришедшийся на одно тело, единица плюс эпсилон. Зря я здесь скобку поставил. И вот здесь значит это скорость тела после удара минус скорость тела до удара. То есть, называется вот эта величина потерянной скоростью, квадрат потерянной скорости, То есть потерянная энергия равна фактически квадрату потерянной скорости умножить на массу пополам и умножить на вот этот коэффициент, который, видите, связан с, связан с коэффициентом восстановления при ударе, который в простейшем случае для двух тел вычисляется вот таким образом. Ну теперь вы видите, что, например, для абсолютно неупругого удара у нас это равно нулю. Соответственно, дельта t равняется минус m пополам. v минус v в квадрате это значит абсолютно неупругий удар. И для абсолютно упругого удара эпсилон равно единице. 0 делить на 2 это 0. То есть дельта t равно нулю. То есть при абсолютно упругом ударе... У нас потери кинетической энергии не происходит вот пожалуй основные связанные значит с ударом термины и явления которые нам нужны то есть вот те общие теоремы изменение импульса изменение момента импульса изменения кинетической энергии плюс вот здесь у нас теорема Карно о потере энергии и понятие о коэффициенте восстановления. Вспомнив вот эти основные понятия и формулы, давайте мы начнем знакомиться с данными и решением, и тем, что требуется найти, и приступим к решению. Но это в следующем фрагменте.